Всем попутного ветра, друзья. С вами Веном, и мы продолжаем прохождение starcraft II. Мы возвращаемся на мостик Гипериона и можем поговорить с Хорнером. Это. научилась новым фокусам. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень. заразной. Это самое страшное, что может случиться: личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань заражен. Знаю, протосы не заставят себя долго ждать, и все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протосы прилетят на гавань я попробую поговорить с ними. Видимо, похоже, что были не безосновательные опасения Джима Рейнера. Скорее всего, и вправду кто-то из колонистов заболел, ну или заболеет, пока что еще неизвестно, и, наверное, протосы прилетят, расправятся. У нас осталось две планеты. В прошлый раз мы воевали на Ман... Манфхо... Манфхофе, если не ошибаюсь, планета так называлась. Теперь мы можем либо Монлит, либо Редстоун. Что у нас такое Монлит? Монлит был заброшен несколько столетий назад. С тех пор на планете осталась горстка протасов, о которых известно лишь то, что они называют себя Талдари. Их святилище остается загадкой для тиранских исследователей что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протозы-фанатики. Они называют себя Толторим. И не думай, что эти Толторимы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Ясно, мы поняли. У нас появится новый юнит, мародер. Очень полезный на поле боя против сложных, тяжелых отрядов протосов или тех же самых зергов мародеры подойдут как нельзя кстати Вот он, Джимми Все как Мебиусы сказали Легкая нажива Смотри. Даже не знаю Там довольно много протосов Нам придется А это что за Внимание Обнаружены многочисленные биосигналы зергов а, черт они что все время сидели под землей черт их знает но руку даю на отсечение что бегут они к нашему святилищу это все осложняет Мы не сможем воевать на два фронта приятель если повезет то и не придется Все что нам нужно это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго, чтобы извлечь артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов, пока их основные силы заняты зергами Протосы обречены, их гибель вопрос времени, поэтому наша задача захватить артефакт и побыстрее исчезнуть Задача ясна как ясный день <laughs> Хватай и беги, задание называется Но я думаю, что задание будет, конечно, не легким, однако выполним. если я достаточно быстро соберу армию, можно будет прорваться сквозь протосов и захватить святилище и, наконец, таки изъять артефакт из рук протосов. Ну, что ж, начинаем. Так. Пак у меня в игре, я возвращаюсь в игру, потому что у меня почему-то все рабочие не выделялись, я в общем-то, вообще выделить войска не мог. Что Приказы будут. Недостаточно так, опять-таки, мне зачем-то лаборатория изначально ставят, хотя мне она нафиг не нужна. Артефакты протасы долго не продержатся. Итак, план у нас следующий: добраться до артефакта, пока зерги uh. не смяли протосов и не захватили святилище. Что-то за такое. Бога, У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры. Как один специалисты в теории И практике большого взрыва Не уверен что сейчас подходящее время Для экспериментов Слон Самое что не на есть подходящее Просто натрави мародеров На сталкеров и посмотри что будет Я думаю ничего хорошего С ними не станет Недостаточно виспена. Блин, виспена-то нету. Готов. Нужно поставить бункер, кстати. Правда, не знаю, надо ли нам Причазный сейчас бункер. Готов. Что Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Давайте, Недостаточно давайте, минералов. давайте. Больше рабочих. Мародера можно ты еще ты посадить. Тревога. К базе приближается стая зергов. Это не проблема. Теперь у нас есть добротный Недостаточно минералов. Добротный бункер. Так, нет, наемники мне не нужны. Доктор готов. Доктора вызывали. Недостаточная Виспенна. Кого подлата? АСМ готов. Недостаточная Виспен. Что еще? Так, ну что, собираем постепенно нашу армию. Давайте-ка все выдвигайтесь вперед. У нас уже почти что полностью работает наша база. Давай, Полную силу. Ну, Недостаточно давай. минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно что минералов. Новенького? Недостаточно бы. Так, отлично. Недостаточно минералов. Блин, не хватает Недостаточно уже. Минералов. Будет не угу. Недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно... как всегда я забыл про хранилище? Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно Виспена. Недостаточно Виспена. Есть тромодёнка. Эй! А! Чего пугает? Резыб готов. Доктора вызывали? Вооружён и опасно! Улучшение... Завершено. Так. Задавим их интеллектом. СССР готов. Давай куда-нибудь сюда. Кто? Кто на новенького? Еще один бункер поставь. И давайте еще здесь реактор. исследования. Мне вот интересно, как добраться до тех очков исследования. Потому что, я как понимаю, у нас нет ничего, чтобы можно было переправиться, да? Только если не считать вот этих, наверное, ребятишек. А, -а, -а их... они только сюда прилетают. Ха -ха. Отлично. Ну, давайте в идти тогда. Ты долго призывали. Недостаточно и беспешно. Так, вот так вот. <связи> да, нормально так прилетело. Улучшение завершено. Доктор Я уже заждался. Так, а вот как, как забрать реально? Что-то не пойму здесь вот. А, это надо обходить походу. Понятно. Надо обходить все вокруг. Так, подставьте еще. Так, ну что, продолжаем. Я понял, как надо добраться до этого минерала. Нужно, короче, идти сюда и проникать дальше на базу зергов. Так, ну что, давайте еще вызываем дополнительно. Так, плюс у нас уже получается 4 сейчас будет. Давай. Так, еще давайте поставим лабораторию, потому что нам нужны все равно мародеры. Они пригодятся в дальнейшем, все равно. Хоть как бы они мне и не сильно понравились, но нужно все равно их использовать. Так, идем вперед. Пристройка. Так. Ой-ой-ой испытание для моих медиков но мои медики справляются отлично давайте забирайте этот кристалл плюс ставим еще одну базу а, блин где у меня Недостаточно веспена. Пристройка завершена. Недостаточно веспена. Недостаточно веспена. Немного я затопил. Сами видели, что я потерял много людей. Недостаточно минералов. Так, собираем вместе всех и давайте идем в атаку. Нужно дальше продолжать нападение. Недостаточно минералов. Так, теперь вот такой момент интересный. У нас получается мародеры стреляют стреляет дальше, чем... Э, ну и даже так можно, в принципе, тоже. Просто можно избавиться сейчас от фотоночек. Очень легко. И в атаку. Давайте идем в атаку. Так, здесь у нас свой дрей, плюс еще здесь, здесь есть дополнительно. Угу. Без пена. Так, поставим, давайте-ка бункер. Что я сказать, видимо я придется раздавал. нам сейчас возвращать а армию. Да, моя ошибка Недостаточно Недостаточно. время действовать моя ошибка моя ошибка я это признаю ну, да, так конечно. ремонтируйте давайте Доктор, плюс вызывает? еще поставьте бункер здесь так, Недостаточно. Доктор, так, давайте вперед, уже осталось тут буквально 5 метров до этого кристалла. А? Давай, давайте все сюда. Бегу, будут... вот. Давай, удиви меня. Так, вы давайте все вперед. Давайте добивать. Приказы, кому навешать? Кто на новикева? Недостаточно... Давай, выдевим... Недостаточно минералов. Нет, нет. Давайте все, атаку снова. Нет. Так. Месторождение минералов... Кому навешать? Недостаточно минералов. Okay. Недостаточно минералов. требуются дополнительные хранилища. Даемое. Так вы умираете, ребята. Да, кстати, я тут забыл забыл совсем забрать Что минерал. Да, еще есть пока время мы тут уже практически находимся у места давайте Бесторожие все сюда Забивайте, короче Бесторожие на все и идите просто захватывать Отлично. Опа. Так, а это у нас что это за? колосы какие-то тут появились. Ну, ладно, мы, в общем-то, забираем. Все равно артефакт. Мои ребята сейчас заберут артефакт. Артефакт у нас. Сматываем удочки. Я совсем забыла какой-то изобретательный джин. Но я не повторю эту ошибку. Черриган. Хм. Ну что ж, я хочу сказать, задание было довольно легким. Плюс, да, я тут на самом деле немного затупил. Выполните задание на сложности боится, не потеряв... А, не понеся потерь в битве с протосскими каменными стражами. Вол, нифига. Выполните здание на уровне не менее чем за 15 минут. Ну... Я всегда немножко хуже играю, потому что, ну, я далеко не мастер в StarCraft втором. Плюс к тому же давно я и не играл. Скоро я начну много тренироваться, и, возможно, после я начну играть на достойном уровне. А пока это просто для меня такая... Затравка, тренировка, не более того. Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, у этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, от а Джима дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того-этого? Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда Легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Ну что ж, очевидно, что Тайкус очень многое нам не рассказывает. То, что на самом деле... Он пришел сюда сделать. тони Вермиллон в прямом эфире студии ЮНН. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни? Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Да, в чем то неправы. Твои приятели Мёбиусы случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж... Хм. В чем-то он прав. Ну что, пойдем, давайте-ка еще в арсенал сходим. В арсенале всегда у нас есть дела поважнее. Появился у нас новый юнит Мародер. Вот, Мародер это, конечно, очень полезный юнит, поэтому мы будем его использовать 100%. Фугасный гранат. Атака и мародеров создает область гравитационной аномалии, замедляющей все единицы. Вугасные гранаты создают гравитационную аномалию, после детонации аномалии не только наносит урон противника, но и ненадолго снижает скорость передвижения всех находящихся поближе, поблизости целей. Таким образом, вооруженными снарядами мародер не только уничтожает бронированную цель, но и является единицей поддержки в ближнем бою. Пенный наполнитель. Запас здоровья мародеров увеличивается на 25%. Броня мародера способна выдержать самосокрушительный удар. Но находящийся внутри солдат все равно получает при этом урон. Компания Wolf Industries позаботилась о здоровье бойцов и разработала пенный наполнитель для скафандра, смягчающий силу удара. В жизни ваших мародеров, несомненно, стоит этого небольшого вложения. Небольшого вложения, вы че, серьезно, 90 тысяч эгидов это довольно дорого. Я бы на самом деле для начала бы разобрался со своими мариками, потому что у них нет до сих пор щитов, которые им просто необходимы жизненно. Они очень быстро умирают, их не успевают вылечить мои, к сожалению, медики, а щиты им продлят жизнь до спасительного луча медика. У меня сколько там их, кстати, осталось? 55 тысяч еще, ну довольно много. Мы можем, кстати, улучшить наши ракетные установки, титановый корпус. Турели можем улучшить, но я думаю, на самом деле, это улучшение не требуется нам сейчас. Да, потому что, хотя, знаете, у нас следующее задание по-любому будет с зергами, верно? Я сейчас посмотрю, но я не буду играть. С зергами и с зергами. Так что у нас, получается, по-любому будут зерги, которые наверняка будут на меня нападать. Так что улучшение, получается, зенитных турелей было бы очень полезно, Но при этом, если я не потрачу свои кредиты, а я могу, по-моему, заработать 110. Сейчас опять вернусь, а то я не посмотрел, сколько я там заработаю. Да, 110 по-любому тысяч кредитов я зарабатываю. Плюс 55, которые у меня есть, это получается 165. Выходит, я смогу улучшить... 165, ну да, я смогу сразу два улучшения сделать в следующий раз для моих мародеров. Либо потратить на ракетные дурели. Ну, наверное, лучше, да, давайте-ка сэкономим и потерпим до улучшения мародеров, Потому что это мне очень пригодится. Бронированный скафандр 54. 4 Скафандр мародера был создан на основе костюма огнеметчика МПК-660. Но по характеру мародера не имеют, с огнеметчиками ничего общего. 47% из них ни разу не привлекались к уголовной ответственности, и только 23% отбывали срок за убийство. Система автоматической подачи гранат, интегрированная в костюм мародера, обеспечивает быструю сборку и подачу в гранатомет сотен, типовых гранат-каратель. Да, очень хороший юнит в одиночной, точнее, извините, в мультиплеере. Данный юнит используется, по сути, одним из основных, у тиранов в типе игры Био. В мехе, конечно же, мародеры уже, по-моему, либо не появляются, либо появляются, ну, если такое совмещенное тип игры Био Мех. Ну, в общем-то, мародер это очень хороший юнит. Огнеметчики же тут нам на самом деле вообще практически не пригодятся, я думаю. Поэтому улучшения этого юнита я делать не буду. Что еще, куда можно пройти? Давайте в лабораторию сходим. Эта женщина-зерк разговаривала так, будто вы с ней давно знакомы. Похоже, что встреча взволновала вас. Нас с ней многое связывает. Когда-то она была призраком. Потом мы объединились с Менгском и вместе помогали свергнуть конфедерацию. Мы были хорошей командой. Что с ней случилось? Она стала жертвой войны. Не хочу вас обидеть, док, но я не люблю вспоминать об этом. Понимаю, но если захотите поговорить, я всегда готова выслушать. Если не ошибаюсь, потом будет видеоролик во время игры, как именно Сара стала тем, кем она есть сейчас. Потому что в первой части, по-моему, даже это... А, нет, в первой части как раз-таки это рассказывалось, да. Я уже просто плохо припоминаю. Ну да, там Керриган и вправду, она исчезла на некоторое время, потом появилась уже в обличии, известном нам. Да, это очень печально. Артефакт тем временем у нас, кстати, увеличился в объемах, он стал побольше и уже появился второй фрагмент его. В последнее время по кораблю ходят тревожные слухи о необъяснимых шумах, странных видениях, голосах тьмы. Поговаривают, что артефакты прокляты. Суеверная чушь. Артефакты абсолютно нейтральные и к тому же надежно экранированы. Есть остаточная радиация, но не думаю, что она может повлиять на происходящее на корабле. Да поможет нам Бог, если мы столкнулись с технологией, которую наши примитивные обезьяне-мозги не способны понять. Присматривайте за этими артефактами, док. Ну что ж, у нас есть еще один артефакт. Рейдеры Рейнера нашли некий протосский кристалл. На время хранения в, в, в поместье... А, я поместил кристалл в соляной раствор. За последние 12 часов его плотность повысилась на 553%. Откуда он черпает энергию и сырье? А у меня есть страшное предположение, что он каким-то образом подключается к нашему кораблю. Если об этом прознает Свон, он немедленно выкинет кристалл в мусорный шлюз. Мне очень... А, мне, точнее, просто нужен, нужно быть поосторожней. При первом же подтверждении того, что эта штука может подвергнуть, повредить гиперион, я лично уничтожу ее. Да, я немножко сбиваюсь, прошу прощения. Кстати, у этого кристалла, похоже, что есть даже пульс. Не знаю, правда это или нет. Ну, давайте отсюда уходить, в принципе. Вроде как я везде со всеми пообщался. Еще разве что только осталось с Мэттом поговорить. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет. Вы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Скоро вы, друзья, узнаете об этом. Ну а с вами был Венон. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Следующая у нас планета будет Редстоун. Всем пока, удачи.